Гостевой домик, что ли, я так понимаю. Мы а -а -а. проходим мимо гостевого дома или отеля, я не знаю. Он очень круто выглядит. Типа, как э, замок, что ли, какой -то. Типа, из средневековья. А -а -а. Сашке что-то настроения? Нет, я не понимаю, о чем. из чего не говорит. из чего? Да как-то просто Тухленько. Тухленько. Так давай, как ты это... Веселись. Взбодрись. Мы идем, идем, не знаю, куда идем. пошире на этот на аттракцион американских городов. Ты хочешь или не хочешь? Да. да. Что-то машинку видела. Не знаю, я сейчас не потому что, Максим, тебя просит, что-то купить. рублей машина в А? Не, не так, что-то да что Покажи, что попили? Волку, Максим. ее можно дома показать. Там ангаса. Типа Должна светиться, да. А прям такая прикольная, разрисованная вся. Уже всяких сувенирчиков полным-полным. Угу. Чё это такое? Исканы, можно Хотя такого ёжка? Ну, я думаю, что, да? Спокойно. Прикольно. Это что еще? Смотри какая. Я переводца. 150 рублей, прикинь. Вообще крутая. Вот весь 50. Мне кажется, тут вот это круче смотришь, чем вот этот череп. Давай возьмем. Вообще крутая, Только офигенно выглядит. Себе или кому-то? Ну, Вино продают очередь очереди. Что пацанам? Да. Пойдя, иди сюда. Пацанам смотри, какой за литр двести пятьдесят рублей. Ну хочешь, может, здесь какой-нибудь сладенькую. 250. 250. Многие вина за 250 рублей. Тут да. очередь достаточно приличная такая стоит. Ты хочешь, хочешь вино? Я не знаю. Ну может, Антон, <свист> потому, что тут очередь большая. <свист> Это единственный магазин с такими разноцветными ну, винами, мы да, которые мы встретили, да. Обычно пиво, много пива. Здесь обратно забрали в парк в поисках еды и нашли вот таких вот <свист> странных. Птиц местная дичь, Сашка сказала, что это такое, не голод не голубь, не воробей, что-то непонятное. Да, я такого у нас не видела. Где как она бегает? Стран... Какие-то страны <смех> я еще не знаю? Это скорее всего та, которая мы, когда приехали, сидела на этих на проводах. И там звонки такой у нее тут. Я слышу но не слышу еды. Вот туда еда. 350 рублей. От человека. Опять мы передумали, короче. Решили. Решили, да. Но на напильшей кафешке там прикольнее. Йоп, ПСТ. Шашлычный номер один называется. Решили сейчас прокатимся и пойдем туда. Давай, значит, билет вернем. Давай сложим все в сумку и пойдем. пойдем в вот. Сейчас, скорее всего, скажу заставить камеру не разрешать с Мне кажется. Извините, тогда мы возвращаем билеты. Вот так вот мы входим на тракцион. Поэтому в принципе вот по барке мы не входим, никуда нельзя. Давай, что мы стоим? А ты что? Сейчас я буду. И что-то как-то я не могу. Ты меня будешь держать? Да. да. Давай, сука, все, совы. Ты меня будешь держать? Да, что, Андрей? Я, я прошу смотри, там Можно ударить? Смотри, <связь> Не пойду. Я видела, как люди все хватаются от страха просто. Давай, может, держаться вот здесь. Чтобы... Ну, держись хоть как-нибудь. А, садятся, да? Кого снимает? Нас или дорогу? Нас. Давай, нас. Я больше не пойду ни на один аттракцион. Максим на колесо бодрения. Я боюсь. Я очень сильно боюсь! да да, да У меня руки скользкие, я даже не да Я да я да да да да Прям реально жестко, оно прям резко так вниз поехала. Прикольно? Да. А -а -а. На самом деле, а? если вспомнить лабиринт страха, который мы проходили в Нижнем, было хуже. Морально было хуже. А тут я просто думала, как бы бошку не разбить. Они так близко. Вот эти все железки, ты едешь. Прикольно, ладно. Хочешь, еще куда-нибудь? Спасибо, едим, я есть хочу. Пришли мы в кафешку, уже определились с выбором. Несколько дней уже хотели в нее зайти, вам там шашлычная номер один. Нашли единственный последний столик ближайший к морюшку. К сожалению, здесь перила, но все равно. Нам, не знаю, как на камеру, наверное, плохо, но нам очень хорошо видно. И вода прям до сюда близко, прям до прям сюда близко, близко. Да. Что будем сейчас сидеть, отдыхать, смотреть на красивое что кушать. Сейчас будем ждать официанта. Что-нибудь еще скажешь? Давай скажу, что заказали. Ну, по стандарту, короче. По стандарту. 300 грамм шея, 2 порции при, соус белый чесночный, лаваш и два пива. Что ж, сидим мы здесь уже минут 30-40. Нам не несут мясо, не несут заказ наш, не убирают бутылки со стола, просто кинули вот это нам на стол и ушли. Ребята, которые спереди нас сидят уже заказали давным-давно, но они пришли позже у нас, им все принесли, и мы сидим типа ждем. Ничего ждем? Но не понимаю, либо к нам такое отношение, либо еще в чем-то проблема у них видимо. Здесь, в общем сидим 5 минут еще и наверное будем уходить отсюда то что ну, сколько сидеть может час два три хотели бы нормально поесть а? отвратительно Я... причем мы проходили мимо этого места типа смотрим все время здесь на все время народ сидит как бы прикольно, думаю, О, класс. классно, значит, все здесь прикольно. А по итогу что-то как-то не очень. Есть. Ну, ты хотел два часа сидеть, Мы так и будем теперь два часа сидеть. Вкуснее, чем там или нет? Моська какая серьезная у тебя. О, какая ты серьезная. Режет там. Какой-то как неудобный. Я же не положу огромный кусок себе на тарелку. Почему? Нет? Шум падает с вилки. Он немножечко порезанный. Немножечко, да? Но положить я его к себе не могу. Потому что без соуса ничего не ем. просто а, Так это неудобно все. Ну вот, ладно, сделаем. Вкусно. Пробуем. Я прям отрезал кусок жира. Это тебе. Мясо сочнее. сели просто левые. Видите, типа, свободно, можно сядем, сели. Да. В общем, прошло два часа примерно. Мы ничего не доели. Но мы как бы съели, попытались. осталось вот, вот это. Это. Сказать то, что я обожался, вообще ничего не сказать. Это просто. Давай скажем все. так. Мы хотели взять 300 грамм мяса. Нам сказали, что подают только стейка. Мы такие: ну, окей, давай два стейка. Ну, то и то бишь, под, может, 300 грамм каждый будет. Ну, мы ну, так думали, да. да. А сейчас, ну как бы, когда нам принесли, сейчас мы по чеку посмотрим. Я думаю, что он был примерно на килограмм. осталось, дай его грамм 150. То есть мы из себя сейчас ввалили 800 грамм мяса. Это очень-очень тяжело. У очень меня аж плохо стало, у меня голова... Но не это не было. было реально вкусно. То есть, если бы это был еще и говеный, этим килограмм мяса. Единственное, что мне понравилось, это вот это обслуживание. Ну, мне кажется, это потому что не хватает народу. Наверное, Мы очень долго ждали. Хотя, извините, уже приехали ребята минут 10 назад. Они заказали на зубе килограмм 3, наверное, мяса, и говорит, за 10 минут. А у нас было, ну, намного меньше Как повезет. Сидели тоже рядом ребята, сказали сейчас из огромных креветок. Это такая красивая тарелочка, там штук 10 таких вот, вот таких вот креветок. Это с лимончиком, с листиками Тигром. салата. Тигромые. Ну, прям они огромные, красивые. Мы посмотрели ценник 100 грамм 550 рублей, то есть одна тарелка выходит примерно на 4 тысячи я говорю о ценах сейчас будет понятно муж с женой с ребенком они там все кушают все дела не доедают там может штучки 3-4 жена так беспалевный берет лаваш и начинает 4 креветочки оставшихся заворачивать салфеточку зовет официальку где-то можно нам с собой ну типа кому на вы нахер выкендри вывести тысячи рублей чтобы ты сейчас в пакетики домой унести ну, но эти четыре креветки-то стоили да. тысячи полторы. И с одной стороны, даже, да, да, это дорого, и, типа, это очень жалко оставлять. Ну, как бы, блин, я за это заплатила, Но вот мы тут не у нас на сколько, на 250 рублей. Ну, что, вот я сейчас скажу, заверните мне эти 250 рублей домой, самой я дома наем. Ну, как? Тут, реально, тут грамм мясо мяса стоит, осталось. Я же не буду заворачивать. Он под подветрил, а там лежит. Вот то, что сидим, уже давимся. Но мы не давим. Так нельзя. Я бы еще втащила бы нас отдельно просто шло. А еще очень приятно, сильный ветер. Прям да, так хорошо. Солью пахнут море, там вообще бипец, что происходит. Мне кажется, мы чуть не три в море не зайдем такими темпами. Завтра нам обещают плохую погоду, дождик, холодно. Вот. Поэтому мы сейчас ждем счет. а кто Ждем счет и только. Как раз у меня все убито. Сколько? Всего-то, господи. На сколько? 640 грамм это было, оказывается. Охренеть. Всего лишь на 1600 все вышло. Мы просчитывали на две с половиной где-то. А эти грамм не смогли съесть. Это да. было очень много. Так, это очень было. Я ушел. Теперь надо ее заново ловить и просить без наличку. Это, кстати, очень большой минус. Мы прям заметили, вот реально, если ехать, мне кажется, а по-моему, можно, пожалуйста, наличные. Да, да. Подойдете сюда, просто да. ужасно записать. Да, я, я прием, сейчас да. подойдем. подойдем. Наличие да. Вы, не выйдет. Вы, да. Сейчас. Короче, Короче, собираемся только. Сейчас да. расскажу, как это подойдет. Я забыла, про что я говорила вообще. Честно, вообще там все темно, просто все черное, небо черное, ничего не видно, телефон у тебя, да? Ой, топаем мы в сторону номера, объелись. Оказывается, всего лишь было 640 грамм. То есть по 320 в среднем был кусок. Это было принципе... тяжело. Ну, типа, так, потом 600 грамм, ну, типа, ну, мы что, они сожрали, мы сидели, прям, давились. То есть, вот, мы завернули каждый по 250 грамм, прям, мы, причем, ели, ну, реально, часа полтора, мы посидели. Фу, покурили, ну, давай еще. Мы прям сидим такие, ну, прям. Мы часа два, там были. Ну, мы пришли в 19.30. по время? Время часов 9 почти, а да, то и 10, 10. 10. 10. 10. Ну вот, час 45 мы там сидели. Ты ляпнул в парке, да придем, сейчас два часа будет хабачиться. Я говорю, да ты что, угорашиваешь, столько не просидим. Ну в принципе, недорого вышло, нормально все, классно, круто. Единственное, то есть вот то, что долго ждать, очень долго. То есть помимо Реально огромная территории столиков, у них сколько, ну, наверное, мне кажется, столов 50-то есть, да-да? Да, ну, да. А Я то саду, и наверное, больше. 3 -3. Какой три? Две официантки. А мы не туда зашли, скажи Вот, короче, там около 50 столов, там две официантки, два человека, которые работают на самой кухне, как ну, то есть видно, и помимо этого у них еще есть на вынос. То есть там прям подходит на кассу еще и фигачит с собой, то есть это тоже надо готовить, это надо собирать. Но по, по глазам официантки было все понятно, когда она смотрела с, с растерянным взглядом, просто куда что бежать, она не понимала, что ей делать. А так все классно, но да. мясо вкусное. Прямо да, но очень тяжело. Надо делать до полси. Да -да -да. Вот я вчера в таком же состоянии шла с Макой, я просто пришла, Легла, ой, какой большой маяк, пришла, легла, пролежала минут 20, в душа опять легла. <связывая> а у нас тут красивое колесико. Сейчас придем, наверное, будем звонить сыну. Да? Да. Фух, топаем. <связывая> ой, дошли мы до номера, поболтали мы с Максюхой. Устали, замучились, переели, объели, рассказали все, что у нас было интересного. То, что у Менкова там было сегодня в садике, интересно. Бабушки, дедушки. Сегодня как раз тоже, по-моему, не говорили об этом. Когда Леши бле... Плели. Когда Леше плели косички, там была девушка афроамериканка, которая заплетала, еще одна, которая помогала, и мужчина там сидел, с которым что-то как болтали. Они, оказывается, а сейчас из Конго. Они приезжают сюда вот так вот и там поработать. Варажке им нравится намного больше. Типа у нас тут всякой движухи, то есть не повеселее, а поинтересней. Вот. И там девушка одна была, она очень плохо разговаривала на русском. Так прям, типа я хотела говорить по-русски, но у нее не получаться. Вот. И она пыталась сказать другому, чтобы другая нам перевела. И она сказала, что вот, типа, как она поняла, что я же жена Алексея Андреевича. И то, что... Как она показала? Давай покажи, раз я просто камеру держу. И Она такая, такая вам нам, нельзя. Нам нельзя. И мы минуты полторы пытались понять, что они хотят. Оказалось, что нам нельзя разводиться. Она видит, что вот бабушка, дедушка, ну типа мы бабушка, дедушка, все хорошо, и мы вместе, и все зашибись. Вот, я говорю, понятно. Я говорю, все, уходить от меня нельзя. Mm. А вам спасибо за просмотр. Скажу это первый раз за все эти Давай. видосы, пока Давай. мы здесь. Давай. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, переходим на наш инстаграм. Потому что все там, это, это давно уже было, много нового, интересного, другого, то, что здесь не показывается. Там еще есть ссылочка на донатики, пишем, что интересное, показать нам в следующий раз, когда мы приедем на море, мы туда приедем. Относительно очень скоро. Если вы не видели первый ролик, пожалуйста, ссылки все в описании, все всегда в описании, смотрите, заценивайте. А, а нам это? еще здесь отдыхать. И отдыхать. Отдыхать. Мы ждем завтра, а вы ждите следующего видоса, ставьте колокольчик. Пим. А мы пошли смотреть последнего героя. И болеть за Ромаенко. Вон угу. на еще мои забери, пожалуйста. А поселка какая висит. Очень тепло, очень душно. Да. Вообще. Буквально в 10 минут прошло. Доброе утро, новый видос, блин. А -а -а. Забирай. Да хочу ее забирать. Это да, должна быть сарая. Да, так будет сарая. Ай. У нас только все сохнет. Не надо, а, да только все высохло. И посмотри, там так идет, Мы просто услышали звук, и это так громко. Прям, прям идет.